Череповец – крупнейший промышленный центр северо-запада России. Стоит отметить удачное географическое положение Череповца, наличие транспортных коридоров и мощностей по их обслуживанию. Речной порт, международный аэропорт, железнодорожный и автотранспорт. Город равно удален от Москвы и Санкт-Петербурга. Транспортное плечо 500 километров. Время полета из этих городов на регулярном рейсе составляет всего 40 минут, что делает «Череповец» конкурентноспособным географическим объектом для столичных инвесторов. Административно Череповец разделен на четыре района, максимально комфортных для жизни и обеспеченных социальной инфраструктурой. Городская транспортная сеть представлена современными автобусами, трамваями, такси. Время ожидания общественного транспорта – всего три минуты. Численность населения постоянно увеличивается. Город перешел рубеж в 300 тысяч жителей и стремится к новой отметке – 400 тысяч человек. Это люди, живущие традициями индустриального города и лояльные к работе на производстве отлажена система профессионального технологического образования, подготовки и переподготовки кадров в сферах металлургии, деревообработки, машиностроения, химического производства, робототехники, торговли, общественного питания, наукоемких производств. Череповецкий государственный университет получил статус опорного университета региона. Город заинтересован в создании комфортной среды для жизни и бизнеса. Поэтому комплексная поддержка инвесторов – одна из главных задач стратегии развития. 4 августа 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о присвоении Череповцу статуса территории «Опережающего социально-экономического развития», что дает выгодные для инвесторов-резидентов условия для ведения бизнеса. Череповце расположены производственные активы международной горно-металлургической компании «Северсталь» и одного из ведущих мировых производителей фосфоросодержащих удобрений «ФосАгро». Они играют серьезную роль в социальной и экономической жизни города. Сегодня Череповец стремится к диверсификации экономики через развитие сектора малого и среднего предпринимательства. Уже сейчас в данном секторе работают более 20 тысяч субъектов, и их число растет. Малый и средний бизнес является основным работодателем в Череповце. Для поддержки предпринимательства и развития инвестиционного климата мэрии города и публичным акционерным обществом «Северсталь» созданы специализированные институты – агентство городского развития и инвестиционное агентство «Череповец». Предприниматели получают поддержку на любом этапе становления и развития бизнеса и обеспечены комплексным персональным сопровождением инвестиционных проектов в рамках «одного окна для инвестора». Важное направление совместной работы администрации города Череповца и структур поддержки — формирование городских площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой для создания производств базовых и новых отраслей промышленности. Северная промышленная зона располагается вблизи северного въезда в Череповец. Она предназначена для развития промышленного производства с минимальной экологической нагрузкой, для предприятий пищевой промышленности, а также для создания машиностроительного кластера. Инвесторам предлагается стать резидентами индустриального парка «Череповец». Площадка создана при софинансировании Фонда развития моногородов и обеспечена всей необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой. Это автодороги, железнодорожные пути, электроводы и газоснабжения. Точки подключения к сетям расположены на границах участков резидентов. Большое внимание уделяется экологической составляющей. Инвесторы парка планируют использовать наилучшие доступные технологии, чтобы обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду. Площадка заполняется резидентами. Первый резидент парка — производство фибролитовых плит. Инвестор — акционерное общество «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». Объем инвестиций — более 3 миллиардов рублей. В индустриальном парке есть свободные участки для инвесторов, заинтересованных в размещении производств. Одно из направлений развития северной зоны – размещение пищевых производств, среди которых тепличный комплекс «Новый», а также завод по производству сыров и молочной продукции. На территории южного въезда в город предусмотрено формирование технологического кластера – эта зона предназначена для развития предприятий отрасли деревообработки, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, металлообработки, сферы услуг. Первый этап включает создание более 30 предприятий с минимальной экологической нагрузкой на окружающую среду. Инновационное и образовательное ядро кластера – научно-производственный технопарк. На территории восточной площадки предполагается развитие исторически сложившейся отрасли судоремонта и судостроения. Череповец — крупный промышленный порт на Рыбинском водохранилище и пассажирский порт на реке Шексна. Выход к пяти морям, в том числе и к Балтике, отводит городу стратегическую роль в масштабе страны. Наша задача — локализовать производство и ремонт судов с привлечением средств частного инвестора. Череповец нацелен на комплексное развитие территорий. Помимо промышленного сектора, особое внимание уделяется комфортной городской среде. Для развития сферы услуг, туризма, гостиничного сектора, общественного питания, спорта, культуры и развлечений предназначена Центральная рекреационная зона. Ее доминанта – Центральная городская набережная. Знаковыми объектами являются усадьба Гольских, а также Интерактивный музей металлургической промышленности. Площади позволяют реализовать еще десятки проектов в рамках развития сферы туризма. Череповец открыт для инвесторов и новых идей. Команда бизнес-консультантов оказывает содействие в поиске рынка взбыта для нового предприятия партнеров по кооперации, сертификации продуктовой линейки и развития межрегионального и международного сотрудничества. Статус территории, опережающего социально-экономического развития, предполагает установление особого налогового режима для предприятий резидентов. Компании-резиденты на 10 лет освобождаются от налога на имущество, земельного налога, на первые 5 лет от налога на прибыль следующие 5 лет налог на прибыль составит 10% вместо установленных 20%. С 30% до 7,6% снижены ставки по с заработной платы во внебюджетные фонды. Для приоритетных инвестиционных проектов предусмотрены региональные налоговые льготы. Снижение ставки налога на прибыль организаций. Освобождение от налога на имущество организаций. Освобождение от налога на транспорт. Возможны преференции для инвесторов и при выделении земельных участков. Получение земельного участка в аренду без проведения торгов. Установление начального размера годовой арендной платы при проведении аукциона в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. Для предпринимателей доступна региональная программа гарантийной поддержки, программы софинансирования федеральных институтов развития. Сегодня в Череповце ведется активная работа по созданию комфортных условий для жизни и бизнеса. Команда города приглашает предпринимателей в сотрудничество.